Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас я вам покажу октябрьский поселок. Это конец Московского проспекта. Вот то, что слева, новые дома. Я туда заеду. Здесь очень много построилось. Там были просто поля и дома дотянули почти до кружной дороги. То есть там целый микрорайон построили. Раньше Октябрьский поселок, это было как бы не очень, скажем так, мягко престижное место. Но сейчас, сейчас увидим сами, как выглядит сейчас этот поселок. Это Калининград считается, просто окраина города. Впереди магазин метро, большой строительный магазин Боу-центр тоже там, здесь есть спарт в районе в этом. То есть, в принципе, здесь есть все, То есть, скажем, ехать в город особо незачем только если походить по торговым центрам где-то одежду какую-то купить или чего-то такое -то. хотя нет здесь нет кинотеатров в город все равно придется ездить До центра на тролле бы 7 минут 10 ехать если нету пробок если пробки там 15-20 По расстоянию здесь наверное километров 6 до центра 67 может быть так то есть если пешком то целый час идти. здесь подешевле, чем на артиллерийской или Дадаева. Насколько не знаю, но не очень дорого здесь стоит. Видите, как там дальше. Много-много этих домов понастроено. Еще... Пока идет строительство, видимо, дороги не делают, плиты лежат. Вот тянутся дома, вот те дома маленькие которые в конце, они уже находятся за окружной дорогой то есть это уже окраина города делайте выводы сами каково здесь жить Кажется, что здесь лучше, чем был в районе если выбирать. Но опять же, я не владею полной информацией. Если кто знает, кто-то здесь живет, пишите в комментариях. Это поможет людям, которые хотят приехать в наш город и сделать правильный выбор. Потому что жизнь от переезда, она должна улучшаться. И вот, конечно, выбор места жительства, район, это очень важно. Человек, который покупает что-то в новом городе, он ничего не знает. Он не знает, какие тут школы, там, как с больницами, с поликлиниками, как добираться до, до центра риэлторы они конечно хотят продать они заинтересованные, и ему нужно продавать и плохую и хорошую квартиру поэтому слушать риэлтора я бы не стал бы слушать риэлтора если только этого человека знаешь если только его порекомендовали и он он просто очень хороший человек это понятно тогда конечно можно а так если человек заинтересован, то от него объективной информации очень трудно добиться. Я не хочу ничего сказать плохого о риэлторах. Я считаю, что много там порядочных людей. Просто я призываю к тому, чтобы сами проверяли информацию. То есть не доверяли в этом, сказали... То-то, то-то, то-то, хорошо, хорошо, да, надо брать. Нужно и самим проверить. А еще лучше, перед тем, как что-то купить, вот вы решили, вам понравилось приехать и поговорить с соседями, с людьми, которые здесь живут. У нас люди нормально, они расскажут, что да как. Если вы скажете, я то хочу купить квартиру, вот здесь вот вы здесь тут живете, можете стоит там не стоит это делать, и человек расскажет, а расскажет на самом деле что и как и действительно вы тогда сможете сделать выбор правильный и уже не будете разочарованы, потому что вы будете понимать какой шаг вы делаете. Это я вот свое мнение высказал. Я считаю, что так я бы так сделал, например. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях о том, что я, где я, может быть, не прав, что вы хотите видеть, чтобы я вам показывал, какую именно информацию. С вами был Александр, всем пока!